Добрый день, меня зовут Алексей Артюхов. Я являюсь директором автотатем на Киевской. К нам в ремонт поступил BMW 3 серии с повреждением правого угла переднего бампера. Данное повреждение получено вследствие парковки, знакомой многим автовладельцам. Характер повреждения глубокие задиры без нарушения геометрии. В данном случае мы будем использовать шпаклевку, но исключительно для их заполнения. Мы видим, что слой шпаклевки отсутствует, и рем состав присутствует исключительно в задирах. Дальнейшие этапы не отличаются от стандартных технологий локальной окраски. Нанесение грунта для пластиковых деталей, краска, лак и полировка. С вами был Алексей Артюхов. Спасибо за внимание. Звоните, заходите на сайт, приезжайте. Будем рады вам помочь.